Обновленный дизайн, быстрый процессор, сверхмощная камера и бла-бла-бла. Готовься брать кредит, дружок, ведь это новый iPhone 12, за который тебе придется отдать немного много ни мало от 80 тысяч рублей за минимальную комплектацию. Здорово, народ и лично я собираюсь приобрести себе новый iPhone 12, но сделаю это не сейчас, а условно скажем, как-нибудь попозже, через год, например. А пока что можно присмотреться к iPhone 11 Pro, который на данный момент при покупке сможет выйти вам даже дешевле где-то порядка на 10-15 тысяч рублей. Ничего себе! А к чему это все? Давайте разбираться вместе? Погнали! Вот предположим, что при помощи этой пачки 200 евро в купюре я купил себе, например, iPhone 12 mini на 256 гигабайт. Маленький классный смартфон, который Честно говоря, напомню мне старый добрый iPhone 5 2012 года выпуска. И теперь передо мной стоит очень простая задача. Перенести абсолютно все данные, которые мне необходимы для использования с моего iPhone 10R на новый смартфон iPhone 12 mini. Кстати, по-моему, я вам не рассказывал, но где-то два года назад, когда я покупал свой iPhone 10R и переносил на него все свои данные с iPhone 7 Plus, я не пользовался стандартным приложением iTunes на своем MacBook или стационарном ПК на Windows. Дело в том, что iTunes, увы, не распоряжает собой такой радости, как функция переноса только определенных компонентов из системы на другое устройство. Мне необходимо было перенести только нужные компоненты, например, как история сообщений, звонков, контакты, заметки, пароли от различных социальных сетей, сайтов и данные нескольких конкретных приложений, которыми я активно пользовался. Поскольку такой функции iTunes не снабжен, соответственно, что оставалось еще делать? Я вышел в интернет с таким вопросом. Конечно же, погуглите в гугле сторонние приложения, которые этой самой опцией наделены. Именно тогда, два года назад, после покупки своего iPhone XR и переноса данных с iPhone 7 Plus на новый смартфон, я не стал прибегать к помощи стандартного программного обеспечения, а решил воспользоваться сторонние утилиты под названием Yulti Data. У меня есть запасной вариант, и я им воспользуюсь. К 2012 году приложение поднарядили и обновили, теперь оно обладает современным и минималистичным дизайном. Восстановление системы, сообщения с мессенджеров и социальных сетей. Бла-бла-бла. Это все, конечно, очень здорово, интересно и великолепно. Но в данном конкретном случае нас интересует восстановление данных из резервной копии. Здесь есть несколько вариантов. Первый, как восстановить резервную копию, сделанную в облачном сервисе iCloud. Или же можно восстановить данные из резервной копии как непосредственно с самого устройства, так и из тех копий, которые были созданы на вашем компьютере. Однако моим условием в использовании стороннего приложения было не только восстановление данных из резервной копии, но и определенной нужной конкретной мне информации, как фото, видео, сообщения, пароли из сайтов и различных приложений, которыми впоследствии я буду пользоваться на своем новом устройстве. После недолгого анализа нажимаем на кнопку восстановления и дожидаемся конца процесса. По окончании дело остается за малым, перенести все наши данные на новый iPhone. И вуаля, готово! Пользуемся на здоровье. Ко всему прочему, стоит отметить, что новые iPhone 12 получились по-настоящему топовыми. Помимо мини-версии, мне также приглянулся и Pro-вариант, однако отдавать за телефон порядка 120 тысяч рублей, ну, если честно, меня жабка-то задушила. Хотя, как сказала бы моя тетя, ну вот вы сидите вместе со своей жабой и смотрите на деньги. Но это же телефон, не какой-то профессиональный гаджет для работы, с одной стороны. Поскольку, понятно, за такой ценник продавать MacBook, например, по-настоящему профессиональный инструмент для выполнения серьезных задач, а тут смартфон, телефон. Понятное дело, используются самые последние новейшие технологии, вроде LiDAR, MagSafe, самая мощная оптика, до 5 раз прочнее экран. До 6 метров погружения на глубину, в воду и самая мощнейшая фото и видео оптика. Да черт возьми, я пошел брать кредит. А вы пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Не забывайте делиться этим видео со своими друзьями в социальных сетях, а также не забывайте про, про программу ELT Data, ссылка на которую есть в описании под этим роликом. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, пока!